Дорогие друзья, то, что вы сейчас услышите, это обалдеть просто. Я такого еще не видел, не слышал. Здравствуйте. Вас приветствует компания Ростелеком. Уважаемый клиент, напоминаем вам, завершается платежный период за предыдущий месяц. Просим оплатить услуги связи. Здравствуйте, меня зовут Иван. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот у меня почему-то показывают, что интернет как бы подключен, а на самом деле его нет. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Павел. Павел, назовите адрес подключения услуги. Спасибо за ожидание. У вас, Павел, у вас к оплате за прошедший месяц пения 45 пять рублей. Дело в том, что, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в стране, коронавируса в стране, коронавируса в стране, и потому, mm. что абонент находится в самоизоляции, компания Ростелеком в этом месяце не подключает финансовую блокировку. У вас был переход на страницу финансовой блокировки. То есть при открытии браузера вы должны увидеть сообщение «Уважаемый абонент, у нас просим ознакомиться с важной информацией». У вас это окно появляется? Нет, нету. Откройте любой браузер, пожалуйста. Нет, у меня в том дело, что у меня кредитная оплата. Я понимаю, вы за прошлый месяц должны были оплатить, вы не оплатили. Вам пришло сообщение о том, что необходимо оплатить. На этой странице вы можете активировать услугу, то есть до конца месяца.